Аркадий, скажите, пожалуйста Когда будем делать революцию? Когда что? Когда будем делать революцию? Ну, слушайте, мы, конечно, готовы к революции Но пока мы больше говорим о ней Поэтому пока, мне кажется, лучше сосредо сосредоточиться На каких-то конкретных вещах вот Мы сегодня утром устраивали утренник Для жителей Останкина, Которые борются против колеса обозрения вот. В этом был, с одной стороны, практический смысл Потому что это блокирование стройки Блокирование езда строительной техники. А одновременно мы пели революционные песни. Вот в этой обстановке эти революционные песни, этот революционный пафос имел ну, действительно очень серьезный смысл. Сколько Потому народу собралось? Было человек 58 утра сегодня. Для это рабочий это день. день круто, это, нормально, это нормально, да. Вот, поэтому вот мне нравятся вот такие акции, где со, с одной стороны как бы, революция и, и песни, этот пафос, это вдохновение с другой, какая-то очень конкретная деятельность. Вот, мне кажется, нам надо это соединять. Скажите, Василий Васильевич, да. вы что думаете, когда революция грянет в России? Понравилось, конечно. что Когда грянет революция в России? В России грянет революция, России. когда э, свершится знаменитый лозунг Ленина, когда четко будет видно, что верхи не могут, они за не хотят. Ну, а разве у нас уже не на лицо? Пока у нас еще терпят. У нас понимаете, в чем дело? Как только Путин понимает, что народ перестает терпеть, он выходит в леса, развивается по пояс, показывает свой торс, на лошади ездит, лодочке когда рыбку ловит, и народ опять мягчает. Расплывается. Расплывал. Мягчает народ, опять говорю, а Путин-то хороший. Понимаете? Низы не должны, низы. Не хотеть уже. Должны. Они хотят. А сколько вот э, нас да, роду, да. сколько? Я думаю, народу это, у нас 300 человек есть, это нормально ну, это. Главное, сколько молодых. Но и когда кто-то проходит мимо Я стараюсь погромче петь Но песню, которую спел он Прежде чем умереть Давай разрушим эту зерну Здесь все стоять не должно Пусть они рухнут, рухнут, рухнут Подержат не давно И если ты растяешь плечо Рохнут, рохнут, и мы Спасибо, друзья, с праздником еще раз Россия будет свободной и социалистической и дерьму, все, все, должно, пусть они рухнут, рухнут, рухнут, давно. И если надавит Все мои морщины, хор прошло много лет, и сил все меньше и меньше, а стеном износу нет. Я знаю, они гнилые, но сложно их одолеть, Когда не хватает силы, я прошу тебя спеть давай разорвшим эту тюрьму. Не должно, так пусть они рухнут Рухнут, рухнут, обещавшие давно И если ты надавишь плечом, И если мы надавим вдвоем Но стены рухнут, рухнут, рухнут И свободно мы встанем